Президент с рабочими визитами в ближайшие дни посетит Казахстан, Индию и Саудовскую Аравию. По словам зав. отдела внешней политики аппарата президента Даниара Садыкова, 28-29 мая в городе Нур-Султан, Казахстан глава государства примет участие в юбилейном заседании Высшего евразийского экономического совета. В ходе заседания планируется обсудить и принять порядка 20 документов, касающихся международной деятельности, цифровой повестки, формирования общего электроэнергетического рынка и дальнейшей интеграции в рамках ИАС. В ходе визита также планируется проведение двусторонних встреч с президентом Казахстана Касым Джо Тукаевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, на которых планируется обсудить весь спектр вопросов по двусторонним отношениям. 30 мая по приглашению премьер-министра Индии Нарендра Моди президент совершит рабочий визит в Индию, в ходе которого примет участие в церемонии инаугурации индийского лидера и проведет с ним двусторонние переговоры. А 31 мая по приглашению короля Саудовской Аравии глава государства Вылетит в Саудовскую Аравию и примет участие в работе 14 саммита Организации Исламского сотрудничества в городе Мекка. Очередная сессия ОИС пройдет под лозунгом вместе ради будущего в юбилейный 50-летний год со дня создания организации. По приглашению короля Саудовской Аравии, хранителя Дух Святын Сарман Бин Абдыль-Азис аль Сауда, президент Кыргызской Республики Сорумбай Шарипович Джембеков примет участие в предстоящем четырнадцатом м саммите. Организации Исламского Сотрудничества, который пройдет 31 мая 2019 года в городе Мекка. Очередная сессия Исламского Сотрудничества пройдет под лозунгом «Вместе ради будущего» в юбилейный 50-й год со дня создания самой организации. На саммите глав, главы стран членов Организации Исламского Сотрудничества будут обсуждать события, которые происходят в исламском мире и будут вырабатывать единую точку зрения.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 И подумали и решили показать через Манас эпос Кристана. Хотели объяснить корейцам про Кристана. Также нам трудно было, когда мы решили показать Манас, так трудно было объяснить. поэтому э, решили показать, как он родился и как он жил, как он защитил свою страну и любил своего народа. Также же, ибо предки также защитили свою страну.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 В соответствии с законом об общественных советах государственных органов, Комиссия по отбору членов общественных советов объявляет о приеме документов на дополнительный конкурс для избрания представителей общественности, в том числе некоммерческих организаций, научных кругов, бизнес-ассоциаций, профессиональных и отраслевых союзов, экспертного сообщества из сфер, соприкасающихся с деятельностью министерств и административных ведомств, в состава общественных советов отдельных государственных органов. До 14 июня в связи с недостаточным количеством кондитерных, и В связи с завершением работы предыдущего состава ОСГО объявляется конкурс в общественные советы в Министерство финансов, Министерство культуры, информации и туризма, Государственную судебно-экспертную службу, Таможенную службу и ряд других ведомств. Члены общественных советов избираются сроком на два года. Кандидаты для включения в состав общественного совета могут быть предложены гражданами и организациями, а также путем самовыдвижения граждан. В Соколукском районе сотрудники милиции задержали подозреваемого в краже скота и ковров. По сообщению ГУВД Чуйской области из мечети села Шалта украли 12 ковров и строительные материалы. Начато досудебное производство. После принятых оперативных и следственных мероприятий задержан 20-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за кражу, скотократство и мошенничество. В ходе дальнейшего досудебного производства сотрудники милиции установили причастность молодого человека и к другому преступлению. Кражи крупного рогатого скота в селе Козылту. Злоумышленник хотел продать украденный скот через объявления в интернете, но хозяин сразу опознал животных, задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района.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 тысячи километров ана смирнова самазаров часу пока все спасибо за внимание увидимся ровно в 1500 до встречи